Все, все, все, если что-то пойдет не так, ты мне в WhatsApp звонил, хорошо? Хорошо, да, договорились. Все, девочки, всех люблю, мне 45, я баба Ягода опять, я пошла гулять дальше. Витания с Украины! Все, начинаем. Да, будем начинать. с любовью из Москвы, из Пайланда. Все, я пошла. Класс, супер. А, у нас такое бодрое, задорное начало, прямо зарядились эмоциями. А, хочу вас уточнить, хорошо ли слышно, потому что у меня скрипит звук. А, так, Ирина кивает, хорошо. Все, хорошо, тогда мы с вами начинаем. Всех рада поприветствовать. У нас сегодня с вами второе занятие. А, сейчас я сделаю демонстрацию экрана Открою презентацию. Поставьте плюсики, видно ли вам презентацию. Я сейчас попробую э, слайды переключить. Не видно? Есть. Э, слайд поменялся. Поменялся. Все, отлично, значит, можем начинать с вами работать. Итак, у нас с вами второе занятие. Мы на прошлом занятии говорили о бюджете, о финансовых привычках. И сегодня мы поговорим с вами об укреплении нашего финансового фундамента. Немножко уберу свет, чтобы не слепил. И о том, как же создать подушку безопасности. Те домашние задания, которые я могла пересмотреть, перечитать, я обратила внимание, что именно вопрос создания резерва, наличия какой-то зарезервированной суммы денег для либо непредвиденных ситуаций, либо наоборот для какого-то реализации какой-то своей цели, как раз нашим участницам и не хватает. Именно сегодня мы с вами об этом и поговорим. Под резервным фондом подразумевается та сумма денег, которая направляется на покрытие непредвиденных, неожиданных, каких-то чрезвычайных расходов. В нашей жизни мы просто уверены, что ну, вот выйти и подскользнуться на улице, ну может кто-то другой, но только не я. Что пожар может случиться у кого угодно или могут затопить, но только не у меня, ну, у нас же вообще все нормально и все хорошо. И это весной, когда полтора часа лилась у меня вода с потолка, и я вычерпывала эту горячую воду. И именно об этом я и думала, о том, что все-таки с нами происходят разные непредвиденные ситуации, и эти ситуации требуют каких-то финансов для того, чтобы ликвидировать последствия, то, что произошло. Когда мы говорим с участниками тренингов о том, что нужно создавать резервный фонд, очень часто люди спрашивают, а вот что важнее, у меня есть долги, которые, понятное дело, нужно погасить, они мне там а, психологически давят, вообще они мне мешают, ну, это дорого, потому что переплачиваем. А, и что же делать? Сначала нужно погасить пол, а потом начинать накапливать резерв. Или все-таки важно сразу заботиться о том, чтобы резерв был? А, как вы думаете, напишите, пожалуйста, ваши ответы в чат. А, вы можете, Я если... Выключи, Настя, выключи, пожалуйста, микрофон. Ой. Да, у кого-то включен микрофон. О, как хорошо. Класс, супер. А, еще раз возвращаюсь к вопросу. А, как вы думаете... Нужно сначала покосить долги и потом начинать накапливать резервный фонд, создавать его для себя. Или все-таки резервный фонд важнее, а долги, ну, как-то уже могут немножко подождать. Сейчас я открою чат, посмотрю ваше сообщение. Сейчас отодвину его немножко. Ага, Анастасия, похоже, тут задумалась о том, что же все-таки в первую очередь. Элла пишет, что долги в первую очередь. Угу, хорошо. А, на самом деле, все, ну, вообще все зависит от ситуации, смотря какие долги. Если у вас контролируемый долг, если сумма выплат по кредиту, например, у вас подъемная, и это не слишком отражается на вашем бюджете, то можно начинать параллельно создавать свой резервный фонд и как минимум, откладывая небольшими суммами какое-то накопление, у вас будет подстраховка на случай, если вдруг вам придется экстренно выплатить по кредиту, а у вас не будет такой возможности. И уж тем более, если вдруг вы потеряете трудоспособность и нужно быть на больничном, зарплату вы не получаете, доход у вас ограничен, а у вас есть выплата по кредиту. Но, конечно, если э, долги... Э, Высокий процент в составе вашего бюджета, если вас прессуют финансовые установы, то, понятное дело, там нужно как можно быстрее это все возвращать для того, чтобы, ну, как минимум вернуть себе свое психологическое спокойствие. Для создания резервного фонда, вот еще тоже одно из, один из вопросов, который очень часто у меня спрашивают и говорят участники, что... Но ну, мы подождем, когда у нас будет крупная сумма денег в руках, и тогда мы отложим. Пока нам откладывать не с чего, у нас небольшой доход, и мы не можем себе позволить еще и откладывать. Вот здесь я всегда категорично, потому что делать накопление нужно даже с маленькой суммы, это возможно. Важно только регулярно это делать, потому что если вы вдохновились, решили о себе позаботиться, купить себе спокойствие на завтрашний день и отложили там 20, 50, 100 каких-то денег, каких-то купюр, и вы это сделали один раз, и все, и больше к этому не возвращались, это нельзя назвать резервным фондом. Резервный фонд, он как раз накапливается постепенно, небольшими суммами, эти суммы не должны очень, вас стеснять, когда вы откладываете. Почему? Потому что вы делаете отложенный выбор, вы для себя принимаете очень важное и сложное решение, в чем я себе сейчас откажу, для того, чтобы завтра или послезавтра можно было покрыть непредвиденную ситуацию. Зачастую для людей этот выбор бывает очень сложным. Как определить, какая должна быть ваша сумма резервного фонда? Как выяснить для себя, какой нужно для себя собрать резерв? Есть несколько идей по этому поводу. Ну, к примеру, идея о десятине, которая уже опробована тысячелетиями. Это очень рабочая модель. Вы можете откладывать 10% своего дохода. Впрочем, если вы установите себе... 3% от дохода, 5% от дохода, 1% от дохода, это тоже будет работать. Важно, чтобы вы это делали в тот момент, когда вы получили доход и еще не пошли тратить. Потому что если вы получили и пошли уже тратить, то этой суммы у вас к концу точно может не остаться. Еще у финансистов есть мнение о том, что размер фонда должен составлять 3-6 месяцев ваших привычных трат или вашего привычного дохода. На слайде написано 3-6 зарплат, но если мы говорим, к примеру, о семье, о семейном бюджете, который наполняется несколькими людьми, то мы просто можем взять общую сумму дохода, либо общую сумму расходов, трат, которые семья тратит. Почему 3-6 месяцев? Казалось бы, ну это такая большая сумма, вот зачем? Она будет зря лежать отложенная, а нам нужно там что-то сейчас, какие-то важные вещи... Такой резерв дает вам, и он тоже он накапливается не прямо за один раз откладывается, постепенно вы формируете свой резерв. Он необходим для ситуации, когда возможно длительное заболевание и человек находится долго не нетрудоспособный, не может зарабатывать. Особенно важно иметь такой резервный фонд, если в вашей семье есть старшие родственники, которые болеют. И э, лечиться дорого, болеть сейчас дорого, и нужно позаботиться о том, чтобы в случае какой-то экстренной ситуации, вы не бегали, не искали деньги, потому что в этот момент вы же психологически вы в стрессе находитесь, вы переживаете за состояние здоровья ваших близких людей. А если при этом вам еще приходится и заботиться о том, думать, где я сейчас возьму этих денег, этих денег нету вместо того, чтобы помочь человеку спокойно, уверенно, придать даже вот этой уверенности Болеющему человеку, который он ждет от нас, ему нужна поддержка. Мы в этот момент просто разорванные. Конечно же, потом, так или иначе, это выруливается, но вы остаетесь опустошенными. Также это работает, когда вы уходите с работы, когда вы самостоятельно решаете поменять место работы, вас оно там по каким-то причинам не удовлетворяет. Либо вас насильно заставляют уйти с работы, и вы остаетесь без дохода. Ситуация, в которой в семье нет резервного фонда, и особенно это важно, если основной добытчик остался без дохода, а расходы есть, особенно если есть кредиты, что приходится делать добытчику? Быстро искать работу потому что холодильником хлопают вся семья с утра до вечера, подходят даты платежей, надо заплатить, месяц-два пропустили выплату по кредиту, вам начинают звонить, а вам и так не сладко. И э, тут происходит вот какая ситуация. На рынке труда, как правило, горячие вакансии, какие? Низкооплачиваемые. То есть, если вы уходили с, с какого-то определенного уровня, найти сразу же работу с таким же уровнем дохода и компетенций, возможно, будет трудно. И придется либо потратить какое-то время на то, чтобы сходить на собеседование в несколько фирм разных, в несколько организаций. Там надо подождать, там испытательный срок, время тянется, а у вас уже запасы закончились. И тогда эта ситуация вынуждает вас принимать невыгодное для вас финансовое решение. Вы идете на любую работу, а при этом работодатели тоже очень хитро этим пользуются, потому что работодатель прекрасно, особенно HR, у которого глаз наметан, он прекрасно видит человека, который нуждается и который пришел за зарплатой. И тогда умышленно может взять вас на более низкую оплату, как если это было бы в иной ситуации чаще всего мы об этом не сильно задумываемся, ну, люди вообще существа достаточно легкомысленные, но по опыту тех людей, у которых был подобный резерв, когда они могли и полгода, и год не ходить на работу, или имели какой-то еще дополнительный небольшой доход, который позволял нужные траты покрывать то такие люди говорят о том, что, ну вот особенно женщины, они говорят о том, что нужно было время на перезагрузку, восстановить здоровье, восстановить психологический фактор. Иногда это связано с детьми, потому что нужно присматривать за ребенком, особенно если ребенок маленький, болеет, вы не можете трудоустроиться. То вот этот резерв, он очень позволяет вам сохранять в первую очередь ваше спокойствие. Почему финансовый резервный фонд – это спасательный круг? Потому что это та вещь, это тот фундамент, за который мы цепляемся, и который позволяет нам в шторм каких-то непредвиденных ситуаций выплыть в нужном направлении, а не захлебнуться в них. Есть еще один вариант, который вы можете, ну, если любите поиграться, это можно с семьей, с детьми можно сделать, можно подсчитать убытки, от каких-то чрезвычайных расходов за ваш предыдущий год. Просто вспомните, какие ситуации были, Конечно, эти ситуации, наверное, не очень хочется вспоминать, и они не такие самые приятные, но, тем не менее, перепрожить еще раз и отпустить – это тоже серьезная психологическая практика, которая позволяет не циклиться на этом все. Подсчитайте, сколько это стоило, общая сумма за год, вы ее можете разделить на 12 и получить какую-то сумму, которую вам нужно откладывать в месяц при условии, что в следующем году с вами могут произойти подобные ситуации. Ну, это больше на игру похоже, но, тем не менее, это тоже рабочий метод. С одной стороны, он полезен тем, что э, вы можете оценить, какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям, а какие нет. Вы можете проанализировать, э, откуда у вас взялись деньги на э, то, чтобы справиться с этой ситуацией. И тогда это поможет вам выработать стратегию, как делать в дальнейшем. Почему полезно эту вещь делать с детьми, с семьей, с супругом, со старшими родственниками? Потому что, как правило, если вы, женщина, управляете бюджетом, ну, традиционно это очень часто бывает, и семья знает, что у вас есть какая-то значка. семья делает что? Семья в какой-то важный момент ну, для них идет к вам попросить и говорят, ну, у тебя ж все равно лишат, ну, ну и мы тебе потом вернем, окей, на ваше усмотрение, но если в промежуток между отдали и потом вернем происходит чрезвычайная ситуация, попробуйте еще получить экстренно ваши деньги назад. Да, наверняка в вашей практике вы можете вспомнить такие ситуации. И я всегда говорю о том, что время и деньги – это две такие вещи, для которых работает закон. Если у вас нет плана на ваши деньги и на ваше время для достижения вашей цели, то всегда найдется кто-то другой, кто использует ваше время и ваши деньги для достижения своей цели, ну не вашей. И таким образом планирование резервного фонда оно очень важно. И понимание семьей, для чего это будет тратиться, это тоже важно. Ну, еще работает как в анекдоте про профессора, который, ну вот я студентам объяснял, объяснял, я уже сам понял, а студенты никак догнать не могут. То это тоже проработка для вас мотивации не потратить этот резерв на какую-то там экстренную покупку, которая не относится к чрезвычайным событиям. Каким же образом? У вас уже какая-то сумма накопилась, пусть даже небольшая. Да? Каким образом эффективно можно управлять резервным фондом? На тот момент, когда вы планируете его создавать, нужно иметь четкий план. В этом плане у вас должно быть прописано, для каких ситуаций вы будете использовать. Но даже если вы не написали для себя, ну там, устав использования резервного фонда или положение про использование резервного фонда, то, по крайней мере, проговорить для себя и для своей семьи, именно какие события будут погашаться из этого фонда. Там же у вас должен быть четкий план пополнения какую сумму ежемесячно вы будете пополнять в этот фонд. Для чего вам это нужно? Вам нужно видеть, на какую сумму и через сколько месяцев вы выйдете, чтобы вы точно знали, какая сумма вам нужна. Кроме того, продумайте, пожалуйста, для себя верхнюю границу. Сколько у вас должно быть, чтобы вы чувствовали себя спокойно? Это тоже очень индивидуально, нет такого, что вот должно быть 100 тысяч. Нет, неправда. Здесь могут быть еще другие варианты. В любом случае, там должна быть такая сумма, в которой вы чувствуете себя спокойно, что вы справитесь с какими-то, ну, условно, среднего размера финансовыми тратами от каких-то чрезвычайных ситуаций. Конечно же контролируйте ежемесячное пополнение, потому что если вы себе запланировали, то придерживайтесь. Если вы получаете нерегулярно доход, если вы его не получаете один раз в месяц, ну там просто получил, отложил. да. А когда ты зарабатываешь и тебе там каждые три дня или каждую неделю выплачивают, или из одного места пришло, где-то еще получили денег, контролировать это все бывает достаточно сложно. Просто заведите для себя привычку, вот тут хорошо работает 10%, не задумываясь, просто получили доход, 10% отложили. Для этого можно использовать систему кэшбэков на банковских картах, только там надо хорошо изучить нюансы, при какой ситуации вы можете его снимать, потому что бывают ограничения. И вы быстро туда не доберетесь, либо там может стоять очень невысокий уровень доходности, это тоже неинтересно. А когда у вас накапливается сумма денег, она не должна просто лежать. Эту сумму надо эта управлять, распоряжаться. Сейчас проговорим, как желательно это делать. Конечно же, вы отслеживаете только целевое расходование денег из фонда. И если вот у нас черная пятница через несколько дней, и мега задешево хочется что-то купить ненужное, Пожалуйста, не трогайте свой фонд, он не для этого. Оставьте другую сумму для импульсивных покупок, запланируйте. Использование подходящих финансовых услуг. Вот почему я говорю, что наличная сумма денег может не быть сильно большой. Можно использовать страхование, это тот продукт, который идеально подходит для резервного фонда. Самая распространенная страховка от несчастного случая в любой стране, она, как правило, стоит Дешево, ее купить несложно, и она покрывает, в договоре прописано, что она покрывает как раз события, связанные с утратами для здоровья, с травмами, ну, к примеру, это переломы, отравления, ожоги, порезы какие-то, которые произошли вследствие именно несчастного случая. И таким образом вы можете купить для себя страховку за небольшие деньги, это рисковое страхование, в случае если за время действия полиса, обычно это год, но может быть и меньше, период, с вами не произошло событие, то вы не получаете свои деньги назад, деньги остаются в распоряжении страховой компании. Но если же происходит страховой случай, то договором предусмотрены коэффициенты, которые в зависимости от сложности травмы или же в зависимости от количества дней, сколько вы пребываете на больничном листе, вам делается выплата. К примеру, моя страховка стоит 336 гривен в год. Сумма невысокая, сумма небольшая. В случае смерти максимальная выплата 50 тысяч гривен. Ну, я не за этим брала, я не собираюсь таким способом зарабатывать деньги. Для меня она интересна, я как фрилансер. Да, я плачу налоги, и мой больничный лист, который мне гарантирует государство, он очень мизерный. Для меня эта сумма очень маленькая. И я хотела позаботиться о том, чтобы я имела ну, чуть повыше выплату на больничном листе. И мне по страховке, если я вследствие несчастного случая нахожусь на больничном листе амбулаторно, то у меня будет 150 гривен в день выплата, если в стационаре, то тогда 200 гривен в день выплата. Таким образом, я себе покрываю вот на то время, пока я на больничном, ну, хотя бы 150-200 гривен в день а у меня будет какая-то сумма дохода, элементарно там, пойти покушать, мне точно будет достаточно, если со мной какая-то травма приключится. И э, страховые случаи точно так же есть и от пожара, и от затопления. Э, чаще всего мы пользуемся страхованием, связанным с автомобилями, да, есть обязательное страхование. И там, хочешь или не хочешь, ответственность перед третьими, гражданская ответственность перед третьими лицами водителя, это обязательно, к примеру, в Украине. И ты хочешь, не хочешь, ты идешь и покупаешь. И такая страховка около 1000 гривен стоит. Но при этом, как водитель, я ее иду, покупаю, ну, потому что меня остановят и оштрафуют. А себе 300 гривен на себя э почему-то у меня не остается. И вот если вы составляете, планируете для себя свой резервный фонд, то, конечно, вы можете обращать внимание и на подходящие финансовые услуги, которые помогут вам. Кроме страхования, можно использовать депозиты с режимом легкого доступа. Важный момент. В резерве, Какая-то часть суммы у вас должна быть наличными дома всегда. Он, видите, там под матрасиком чуть-чуть наличных лежит. Размер наличности вы, конечно, регулируете самостоятельно, но в случае, если вам экстренно ночью по скорой нужно уехать и вам нужны наличные деньги, вы не сможете побежать в банкомат снимать эти деньги. Вам нужно с собой взять и ехать. Помним о том, что форс-мажорные ситуации – это обычно два фактора – срочно и деньги, и опасность для здоровья. Вот третий фактор, который на это все давит психологически. Если вы знаете, что э, что-то произошло, вы тут же взяли наличные деньги и поехали э, разруливать, что произошло, вы действуете спокойно. Почему рекомендую банковский... Вот все, что уже выше накапливается, той суммы, которая у вас лежит дома на лечении, это не должна быть слишком большая сумма. На депозит с легким доступом там будет очень маленький процент, который начисляется по депозиту, но зато эти деньги можно быстро получить. Допустим, у вас есть... Э Банковская карточка с кредитным лимитом, с которой вы можете купить медикаменты или там, срочно там, купить, оплатить что-то, если у вас сломалась стиралка, и вам экстренно надо какие-то запчасти купить или в конце концов стиралку новую купить. Да? И вы знаете, что потом с депозита вы можете перебросить и погасить в кредитный лимит, который вы использовали. Кроме страховки от несчастного случая, есть еще отдельное страхование на покрытие медицинских расходов. То есть вот там как раз связаны заболевания, острые заболевания, хронические заболевания страховые компании не очень хотят покрывать, это ваша забота о здоровье. А острые заболевания, начиная от насморков и заканчивая какими-нибудь гипертонический кризис или... Там, мало ли что может быть, то вам покроют стоимость лечения. Эти страховки по-разному стоят, они стоят, конечно, подороже, чем страховка от несчастного случая, но, тем не менее, весьма удобно бывает, когда большие компании заботятся о своих сотрудниках и делают так называемый социальный компонент, когда своим работникам компания договаривается на более удобных условиях со страховой компанией, и из вашей зарплаты или из зарплаты супруга удерживаются, есть компании, в которых страхуют к примеру, супруг и семья. И тогда это очень здорово и вообще замечательно, если вы задумались о том, что вы хотите найти такую страховку, то сначала поинтересуйтесь, нет ли на работе у вас или у вашего супруга подобных страховок, не подписывал ли работодатель, потому что тогда условия будут более выгодные чем если вы просто самостоятельно будете идти в страховую компанию. Но это ничего не мешает найти в страховой компании подходящую для себя страховку тоже. Одно время я этим успешно пользовалась, как раз у меня муж работал на большом предприятии, и я была вместе с ним застрахована в страховой компании. Я тогда каждый год мне нужно было профилактически ложиться, проходить курс лечения, там, капельницы и все остальное. Я знала, что раз в год я точно это буду делать. И я оплачивала uh, примерно 1000 гривен или 1200 uh, с тем, чтобы... Стоимость лечения, за которое я все равно заплачу, я разбивала на 12 месяцев по 100 гривен. Ну, согласитесь, одним махом выложить 1000 гривен, и другое дело, когда ты так незаметно по 100 достаешь. И это тоже было не так напряжно для нашего бюджета. И потом, когда каждый месяц я оплачивала ее, а потом, когда мне нужно было пролечиться, я получала медикаменты. И таким образом мне не нужно было, я и так на больничном, а мне не нужно было нести дополнительные траты, потому что мне страховая компания их возмещала. Это все на самом деле как игра. Это кажется достаточно сложным, но на самом деле в это очень интересно играть, искать эти возможности. И это не всегда про деньги. Вот весь наш курс, который мы с вами говорим, и в ответах на ваши домашние задания, я тоже писала о том, что мы вроде бы с вами говорим про деньги, но на самом деле всегда это нечто большее. Когда люди говорят, у меня нет денег, я не могу себе это позволить, и когда начинаешь общаться с людьми, чаще всего выясняется, что человек внутри своей головы себе это не позволяет, а у меня нет денег, это просто красивая отговорка. Не позволяйте своему мозгу так с вами поступать. Откуда взять деньги в резерв, если... Ну, я вас уже почти уговорила, что этот резерв должен быть, но денег не хватает в бюджете. Самый простой способ эти деньги взять у себя и найти расхитителей денег в своем кошельке, в своем бюджете. Какие могут быть расхитители денег? Списочек, который вы видите перед собой, это далеко не весь список. И если вы подумаете и вспомните, на что вы потратили деньги, но это вам не принесло пользы, да, это и есть классические расхитители денег, деньги потрачены, в кошельке их уже нет а толку от них нет никакого, ну или есть, но очень краткосрочный, и он не стоит этих денег. Вот вспомните, пожалуйста, такие ситуации и напишите в чат, интересно, что у вас найдется. Меня подвисает чат или э, у вас идей нету? Ну хорошо. Наводящий вопрос. Дети? Да, согласна. Но тут скорее всего не сами дети, а прихоти детей. Да? потому что я часто наблюдаю ситуацию, да и сама я такая была, когда у меня э, маленький сын был, э, на мне много забот, уход за ребенком – это 24 на 7, 365, и это большая тяжелая работа, которую далеко не все понимают и разделяют. И у тебя просто силы, ресурса нет на то, чтобы объяснить ребенку, почему ты не можешь ему каждый день покупать какую-нибудь фигню. И вот при детей как раз и могут стоить нам дополнительных денег. У меня одна участница на тренинге, когда мы прорабатывали расхитителей, она придумала гениальную идею, и через время она поделилась и сказала, а вы знаете, мы перестали детей брать с собой в супермаркет, и мы стали меньше тратить денег на кассе. То есть достаточно простое решение дало весьма хороший финансовый результат, потому что они шли туда со списком, они понимали, что им нужно купить, во-первых, они меньше времени тратили, но и не покупали детям, дети не видят, ну окей, хорошо, покупали необходимое, тем самым оставались деньги. Кроме детей есть еще и взрослые, прихати взрослых. И прихотями взрослых тут страдают. Пенсионеры, люди на пенсии, которые, бабушки и дедушки, которые хотят своим внукам все самое лучшее, все самое вкусное, при этом со своей пенсией, они хотят, и это же тоже не про деньги и не про кормить, а это именно про психологический фактор, чтобы быть важным, быть нужным для семьи. Они так радуются, порадоваться, когда внуки радуются, но иногда это может переходить любую меру, когда это уже даже плохо не только для бабушки и дедушки, но и для внуков, для детей, да, и тогда родители говорят, нет, вы нам балуете детей, это невозможно, а потом, когда внуки уехали, бабушки и дедушки начинают в холодильнике кушать овсянку, потому что все деньги потрачены на внука, и это тоже важный момент. И очень много именно психологических факторов, которые ведут к тому, что мы принимаем неправильное финансовое решение, которое не соответствует нашим поставленным целям. И сейчас я уберу чат. Почему я выношу в расхитителей отсутствие четкого плана? Потому что практика показывает, если вы не распланировали, особенно автомобилисты, я поеду туда, я поеду сюда, ой, забыли, мы сейчас вернемся, мы еще тут пару кругов нарежем и бак постой, и это тоже деньги. А продумать буквально 5-10 минут, составить план своих передвижений подумать, что можно по пути сделать в этом районе города, вам может сэкономить хорошую существенную сумму денег. Невнимательность, этим прекрасно пользуются супермаркеты, этим прекрасно пользуются финансовые учреждения и не только. У вас на ценнике одна цена, вы приходите на кассу, у вас на кассе другая цена. Если вы на это не обратили внимания и пошли, ну окей, магазин больше заработал. Если вы внимательно прочитали чек, и в чеке увидели несоответствие, и при этом вы еще о, подняли вопрос о том, что, ребята, вы нарушаете мои права покупателя. Э, я имею право купить по той цене, которая выставлена на ценнике. И разговоры про то, что, ой, у нас в кассе поменялась цена в программе, меня как покупателя не интересует. Это ваши проблемы, меняйте ценник. Почему так? Потому что по гражданскому кодексу ценник – это договор публичной оферты, который означает, что когда продавец ставит ценник, он знает цену. Когда я, покупатель, вижу цену, я тоже знаю цену. И на основании этого я принимаю решение, хочу я брать или не хочу. Вот на прошлой неделе у меня тоже была очередная такая история, когда пришлось идти делать возврат, потратить какое-то количество времени. Но тут уже было дело принципа, разница была не слишком большая но меня возмущает, есть потребность в правде, в достижении вот, правдивости, и пришлось потратить какое-то время. Причем большие торговые сети абсолютно спокойно меняют товары, они возвращают деньги. Если вы расплачивались банковской карточкой, вам на банковскую карточку вернется, если наличными, то вам сразу же вернут. Невнимательность, когда вы не умеете вычитать кредитный договор, это вообще беда, потому что мелким текстом со звездочкой, с носочкой, либо там в тексте будет написано «дополнительные условия публикуются на сайте», Никто туда не пойдет смотреть, да. недаром по интернету ходят шутки про э, лицензионное э, вот этот договор лицензионного пользователя. Да? Когда э, на, нам, мы пришли в вашу квартиру, а каким образом? А вы вчера галочку ставили, ставили. Ну вот, там было написано, что вы уступаете квартиру. И вот это все про невнимательность. И э, концентрация – это важно. Потыкание пагубным привычкам. К привычкам сюда относятся не, тол не только алкоголь и не только э, сигареты, но э, лишняя чашка кофе, э, неумение тоже контролировать себя, и мы немножко позже выходим на работу и понимаем, что транспортом мы уже не успеваем, нужно брать такси. И в конечном итоге за месяц, если посчитать, то как раз вот та сумма, которую можно положить в резерв, она ушла в карман таксиста, в кассу э, супермаркета, банкирам в кассу, но не вам. И когда вы зарабатываете деньги, я говорю о том, что люди должны быть защитниками своих денег, но мы же хотим, чтобы деньги нас защищали, да, это же наш фундамент, на который мы опираемся, но извините, пожалуйста, будьте защитником для ваших денег тоже, они тоже нуждаются в вашей защите, если вы невнимательны, если вы их не считаете. Если чрезмерность на вас влияет, то особенно если вот я хочу казаться не такой, как я есть. У меня кредитный автомобиль, я думаю, ем вину, но, как моя подруга говорит, в соболях, вверх в соболях, а ноги в лекопласты. Вот примерно так и получается. То есть я покупаю вот эти понты, я за них переплачиваю, а на самом деле проблема где? Проблема не в моем образом жизни, проблема глубоко во мне. Моё, моя низкая самооценка толкает на то, что я покупаю себе якобы то, кем я не есть. Ну, тут или лучше уж эти деньги пойти сходить к психологу, проработать, иначе ничего не поменяется. Именно поэтому мы вчера с вами начинали с убеждений. До тех пор, пока вы не разберетесь с вашими негативными установками, они будут вас ограничивать. И в каких-то ситуациях вы можете даже не видеть выхода из ситуации. Хотя он есть на самом деле. И история про то, что денег вокруг много, это правда. Вот честно, это правда. Только не каждый может эти деньги взять в руки. Ну и они не к каждому в руки идут. Это тоже правда. Стремление превзойти других и безграмотность, все туда же относится. Давайте рассмотрим с вами, какие же финансовые привычки ведут к бедности, а какие финансовые привычки ведут к богатству. Ну, к примеру, привычка пожалеть себя ⁇ это классическая привычка бедности, особенно когда мы начинаем у окружающих просить жалость для себя. И тогда люди могут не искать хорошо оплачиваемую работу, потому что тогда их никто жалеть не будет. А вот привычка отвечать за свои действия, если я приняла решение сделать, то ответственность на мне. Не на государстве, не на президенте, не на каких-то чиновниках. Все, что я могу сделать, это я беру на себя эту ответственность. То тогда, если я принимаю ответственность за свое финансовое состояние, да, я буду изучать что-то, я буду переспрашивать, я буду общаться, я буду искать информацию, читать, пробовать, идти там, в финансовые учреждения, узнавать какие-то. Ну да, стыдно показаться, ну так чуть-чуть неопытной и переспрашивать лишний раз, но я же знаю, зачем я это делаю. Привычка на всем экономить. Вот это тоже обратная сторона э, сложных жизненных условий. Два года мы работали в, проект, там, в проекте для малообеспеченных людей, людей пенсионного возраста, и проводили для них игру. И вот эта игра показывала, что люди, которые в привычной жизни привыкли себя урезать и отказывать, даже в игре, там, где нет этого ограничения, они себя ограничивают. И вот этот ограничитель, он стоит в нашей голове. Я э, вспоминаю э, свою жизненную ситуацию, когда было очень сложно финансово денег, реально было не то что мало, а э, висел огромный долг и приходилось действительно на всем экономить. И потом, когда ситуация стала налаживаться, я стала обращать внимание, что в голове у меня сидит кто-то и говорит, ну вот смотри, ты три года себе не покупала одежду, вот зачем ты сейчас будешь это покупать? Отложи, ну, не надо тратить, а ну тебе триста лет не надо. Или там продукты питания. ну раньше же вы как-то обходились, не надо, ну тебе вообще не стоит. И, а, а вдруг опять будет, и, и не трать деньги. И я год боролась с тем, чтобы внутри, в голове позволить себе э, порадоваться купить то, что меня порадует. То есть вот э, за три года сложной э, финансовой э, ситуации это настолько въелось, что мне пришлось прикладывать определенные усилия над собой. И я вам скажу, что до сих пор, уже прошло больше десяти лет, э, уже mm -hmm. лет 15 прошло с того времени, я иногда отлавливаю в себе вот отголоски э, вот той ситуации. Привычка, которая ведет к богатству, это привычка тратить меньше, чем зарабатывать. Это классная привычка, потому что финансисты говорят, если вы сотни идете в магазин купить продуктов, то на 90 вы можете купить, не слишком урезая себя в ожиданиях. Вот если вы на 50 вместо 100, то это уже серьезная экономия, а на 90 вполне возможно, и тогда у вас остается как раз вот та десятина, которую вы можете направить сначала на формирование резервного фонда, а потом на достижение своих целей, на формирование капитала, который будет вам приносить доход, на развитие и так далее. А бедные как раз тратят больше, чем зарабатывают, они постоянно в кредитах, и казалось бы, что люди, ну, вынуждены, Им не хватает маленький доход, не хватает денег до конца месяца, они берут, потом они возвращают и так далее, и на самом деле это действительно большая проблема, если вы вспомните у вас в магазине сколько стоит маленький стик кофе. Да, которые в прикассовой зоне продаются. Я уже давно их не покупала, но знаю, что они там где-то 3,5 гривны или 4 гривны стоят. И э, там 2 грамма. А если вы идете на полки, на которых стоят кофе, и там стоит кофе не в стекле, а в, э, ну, в такой упаковке на зип-застежке, да? экономная упаковка называется, и пересчитаете, сколько стоит 1 грамм в стике и сколько стоит 1 грамм в той большой упаковке, а она стоит там порядка 200-300 гривен, ну и вот как в ценах Украины, то большая упаковка выходит дешевле. И получается, что бедные люди покупают стики, у них нет э, несколько сотен на то, чтобы купить сразу же наперед большую упаковку, и они переплачивают в этих стиках. Богатые люди, они наоборот покупают большую экономную упаковку и они меньше тратят денег. И вот так работает фраза о том, что богатые богатеют, а бедные беднеют. На самом деле это просто показатель умения спланировать. Не всегда нужно покупать эту большую упаковку, но потому что тогда и расход увеличивается, там тоже есть еще свои нюансы. Но во многих ситуациях это срабатывает, когда на большем объеме ты можешь сэкономить, но тебе надо распланировать. И я помню в своем там девичьем возрасте, когда была первая зарплата и хотелось всего, и был маленький ребенок, мы с подружками успешно кооперировались для того, чтобы купить на опте, и таким образом мы находили себе возможности как можно меньше потратить. К привычкам богатых людей относится привычка заботиться о своем здоровье, и это привычка о том, что нужно заранее пройти профилактический осмотр у доктора, а не тогда, это всегда дешевле, чем особенно у стоматолога, чем тогда, когда уже все, зуб разрушился, и все, ужас, ужас, ужас. ужас. Еще две привычки, которые зеркалят друг друга у бедных, это привычка убивать время конечно, я сижу на нелюбимой работе, мой ненавистный начальник стоит у меня над душой, он мне платит три копейки, а я вынуждена сидеть и делать вид, что я работаю. Это вопрос, что я там делаю, но этот вопрос не обсуждается. Да? А, богатые люди привыкли эффективно использовать свое время. Вот время – это единственный исчерпаемый ресурс, все остальное неисчерпаемо. Хорошая новость – время тоже можно купить. А, к примеру, если я умею своими мозгами зарабатывать, то я могу дома не заниматься уборкой, которая отнимает много времени, а я могу купить услуги там, или компании, или домработницы, которая будет для меня это делать, а я в это время лучше поработаю. И я заработаю и ей, и себе. И будет мне хорошо, и я не буду нервничать, что я там тру там, плиту отмываю или ванную, а лучше бы я занималась, у меня там горят какие-то дела, дедлайны горят. А, поэтому привычка эффективно использовать свое время, зачастую богатые люди, благодаря именно этой привычке, они более спокойны, потому что они поддерживают баланс рабочего и личного времени, они контролируют, они планируют, сколько времени ты работаешь, сколько времени ты проводишь с семьей, сколько времени ты на отдыхе, и навык планировать, он тут очень хорошо срабатывает. Одна из привычек бедности – это привычка заниматься нелюбимым делом. Вот мне платят, мне это не нравится, но я буду это делать. Потому что мне надо кормить мою семью. И даже если мне платят немного, я все равно вынуждена это делать, потому что мне надо чем-то покормить семью. А подумать и за задум... Особенно если вот тут резерв вспоминаем, да? А если нет вот этого резерва, у меня нет даже времени подумать вообще, что я хочу. Потому что я как белка в колесе, и у меня эти ежедневные рутины, они выедают все мое время. Одна из привычек, которая ведет к богатству, это привычка завязывать полезные связи, привычка вести нетворкинг, когда люди общаются, люди более открытые и готовы как поделиться от себя чем-то, ну, как вы можете поделиться, если вы бедны, да? Можно душевными качествами делиться, да, окей, это тоже здорово. Вот то, что я сейчас проговариваю о привычках, на самом деле это очень обобщенно, потому что и среди бедных, и среди богатых есть как прекрасные душевные люди, так и отъявленные сволочи. И там, и там. Это человеческое, это не имеет отношения сейчас к количеству денег. Хотя да, конечно, количество денег влияет на характер. И это факт, это правда. Далеко не все люди могут справиться с большой суммой денег. Но наверняка вы можете вспомнить людей, которых вы знаете, которые имеют достаточный уровень дохода и выглядят очень просто. Да, они не без вот этих лишних понтов, с ними приятно общаться, и в нужный момент они могут прийти на помощь и... Иногда вот привычка завязывать полезные связи, почему это хорошая полезная привычка? Может быть, вы тоже вспомните из вашей жизни ситуацию, когда вам совершенно незнакомые люди или очень мало знакомые люди давали нужный ресурс в нужный момент. Это не всегда деньги. Это может быть поддержка, это нужный телефонный звонок, это нужная рекомендация кого-то, подсказка, совет. Пока ушли, просто... пожалуйста. Еще раз. Ага. Да, Хорошо. Еще. Не слышу. Кто-то пытается что-то в микрофон сказать или спросить, а я не пойму, о чем речь идет. Хорошо, тогда продолжим. Мы уже с вами на самом деле почти заканчиваем, потому что уже 19.54. Вообще заметили, как час времени пролетел? Да, очень быстро. Кажется, ну час времени, это столько много времени, но оно с такой скоростью пролетает, что просто не успеваешь. Итак, поиск дополнительных источников дохода. Решить свою финансовую ситуацию можно двумя путями. Меньше тратить и больше зарабатывать. Мы с вами уже проговорили о том, что меньше тратить это не вариант. Если мы не так много зарабатываем, ну что мы там ужмемся? Поэтому нам нужно искать дополнительные источники дохода. Сделайте аудит своей финансовой ситуации. Прямо возьмите калькулятор, ручку, будьте с собой честны, настолько, насколько честно вы перед собой это все Напишите, будет зависеть, что в дальнейшем. Иногда люди не хотят видеть правду. Вот не бойтесь, это не так страшно, когда потом находится решение. Это гораздо легче, чем постоянно на себе этот груз носить на плечах, а потом лечить свое здоровье. Итак, что мы с вами делаем? Мы оцениваем размер дохода. Какой ваш личный доход? Прямо записываем цифру, смотрим на банковскую карточку или... Там, выясняем свою сумму, которую мы получаем по памяти, там держим в голове. А Семейный. То же самое нужно сделать, кто из семьи какую сумму получает. Это доходная часть бюджета. Проясните, кто основной добытчик, потому что это важно для принятия решения о страховании добытчика, да? о том, какие могут быть риски, если ваш основной добытчик может потерять доход, какие подстраховки могут быть. Определите, какие у вас есть активы, это то, на чем вы зарабатываете, это то, что вам приносит деньги или может приносить деньги. К активам условно можно отнести гараж, лодка, прицеп, какая-то техника, инструменты, которые лежат, вы им не пользуетесь, вы можете сдать в аренду, либо вы можете это конвертировать в деньги, перепродать. Конечно же, активы – это недвижимость, когда вы можете ее сдавать, тот же гараж, можно сдавать и получать аренду, и это будет уже дополнительный источник дохода. Ну да, перед этим там две машины мусора, из него надо организовать, вывести, но посчитайте, сколько вы не недозарабатываете, это будет вашей мотивацией. Пассивы – это то, что требует денег. Квартира, в которой вы живете, никогда не будет активом, это пассив, потому что вы платите коммуналку, вы делаете ремонт, вы покупаете что-то в квартиру, и это всегда пассив. Гараж, до тех пор, пока вы его не сдали, вы платите там в гаражном кооперативе за какой-то ежемесячный платеж, это пассив. Но если вы им не пользуетесь, и вы его сдаете, то тогда этот актив. Вот надо пересмотреть, что у вас есть из активов и пассивов. Конечно же, учитывать нужно, какие расходы у вас есть в семье, это из бюджета вы можете поднять. И вот здесь важный момент. Для того, чтобы наладить дополнительный источник дохода, кроме основного, вам нужно проанализировать, какими дополнительными навыками вы обладаете. За что вы можете получать дополнительно деньги? Тут может быть абсолютно что угодно. Я хорошо слушаю, рисую, объясняю, строчу на машинке, прекрасно леплю пельмени. Это может быть не вашим основным источником дохода, вам не обязательно там, открывать пельменный цех. Хотя, всякое бывает. Но если вы хороший коммуникатор, вы можете искать компанию MLM бизнес, в которой вы можете дополнительно подрабатывать. И это может быть ваш дополнительный доход. Вы можете принимать участие в, каких в работе каких-то общественных организаций, и, возможно, вам там будут либо платить невысокий доход, небольшую зарплату, либо помним еще о том, что есть доход в неденежной форме. Вы можете получать какие-то дополнительные блага не в деньгах. И это тоже важно, на это тоже нужно обратить внимание. Если вы мечтаете путешествовать, вы считаете, что вам не хватает денег на пути, а на самом деле вам компании и страшно одной первый раз уехать, и вы находите компанию единомышленников или единомышленниц, которые уже ездят, путешествуют, вы едете вместе с ними. Отлично, у вас все получается, это не обязательно должно стоить больших денег. Вот это все нужно проанализировать. Ваше домашнее задание. Мы с вами встречаемся в следующий раз 10 декабря. Будет дополнительная рассылка, у вас есть две недели времени для того, чтобы, ну, во-первых, вы проработали ваших расхитителей денег, проанализировали, вот ходите и наблюдаете за собой, да, какую сумму вы напрасно тратите, это держите в голове. Важный момент, если вы нашли расхитителя денег и вы себе сказали «нет», я у расхитителя свои деньги забираю. Не оставляйте эти деньги в кошельке. Переложите их, пожалуйста, либо в отдельное отделение, либо в отдельный конвертик, и это будет ваш резерв. Посмотрите, какая сумма у вас там накопится за неделю. Вот Я уверена, что вы просто очень вдохновитесь буквально за одну-две недели и с расхитителями научитесь прекрасно бороться. Сделайте для себя свой индивидуальный расчет резервного фонда. И напишите, пожалуйста, для нас, ну, такое коротенькое эссе, это не обязательно там на три страницы печатного текста, это может быть один абзац, почему вы понимаете или вы думаете о том, что резервный фонд вашинг, важен конкретно для вашего бюджета. Вот что это для вас, почему вы так думаете? Вот это коротенькое эссе, я буду с удовольствием ожидать на электронке, и мне очень интересно будет почитать от вас это услышать. Конечно же, формат вебинара, к сожалению, очень ограничивает нашу с вами взаимосвязь. Я почти не могу с вами поговорить. Вот коротенький отзыв, который вы сейчас можете сделать голосом, это очень мало, я не до конца ну, этого недостаточно это не так как на обычном живом тренинге можно сделать напишите также идеи которые вы будете контролировать мы вам сделаем рассылочку Элочка, я прямо со своего ящика вот по адресам там где была ссылка пришлю вам две таблички эти таблички для вашей личной работы в принципе, вы не обязаны мне присылать эти заполненные таблицы, если вы считаете, что, ну, деньги это достаточно такая табуированная тема, и я не могу настаивать, чтобы вы делились этим, но заполните их для себя, поработайте с этими табличками, а мне в письме можете просто написать ваш отзыв, что получилось, что не получилось, что интересное увидели, когда заполняли для себя табличку, вот просто в формате отзыва. Хорошо. Домашнее задание у вас есть. Таблички я вам прямо сегодня разошлю. Две недели на выполнение домашнего задания у вас тоже есть. Если кто-то не дослал задание по первому занятию, пожалуйста, не стесняйтесь, ничего страшного присылайте, с удовольствием посмотрю, перечитаю, может быть, будет смогу что-то полезное подсказать, буду очень рада быть полезной для вас. Хорошо, мы с вами уже добежали до финиша. Буквально несколько слов, ваши впечатления о сегодняшнем нашем вебинаре. Можно голосом, можно написать в чат. Но ну, лучше голосом я хотя бы вас услышу. Кто, кто хочет, кто готов поделиться впечатлениями, пожалуйста. Сейчас будем вызывать к доске. А, Ирина говорит, Ирина, не, нет звука. Включите Понятно. А, ну, тогда напишите в чат, там, возможно, когда вы заходили в вебинарную комнату, она запрашивает использовать звук компьютера. И вот в момент, когда вы заходите, вы нажимаете, что вы разрешаете использовать звук, и тогда звук работает. Но ну, это уже на следующий раз. Ну, тогда просто хотя бы пару слов напишите, интересно ваше мнение. Если кто-то, девочки, если кто-то еще тоже хочет поделиться, у кого есть возможность, кто там не с телефона или в таких условиях, что может поговорить с нами, то буду рада услышать от вас отзыв. Я пока открою чат. Ну, хочу вам также напомнить, что если вы начали делать домашнее задание, прорабатываете что-то для себя, какую-то тему, и что-то осталось непонятно, или вы ну, вот на чем-то застопорились, пожалуйста, не стесняйтесь написать и задать вопросы. Я электронную почту проверяю в Вайбере, на Фейсбуке, можете добавиться, но Фейсбук мессенджер вообще постоянно, это мой рабочий инструмент, до электронки я реже добираюсь, но даже в графике командировок, я точно найду какую-то минутку для того, чтобы посмотреть и ответить на ваш вопрос. У Ирины, по-моему, и клавиатуру писать не хочет. Да, я так и поняла. Ну, хорошо. Оставим, значит, вызов. Э, отзыв на следующий. Вот, Анастасия пришла. Интересно и познавательно. Неживое общение дискутировать сложно. Я согласна с вами, но иначе, если бы не такой формат, то мы бы, наверное, три страны вместе точно не смогли бы собираться. И круто, что вообще сейчас такая возможность есть это делать. Значит, начинаешь задумываться, когда просто думаешь, говоришь о деньгах, вот, спасибо большое, уже мысли в голове отсылают к вашим вебинарам. А, моя миссия – влюблять людей в деньги. Я надеюсь, что за все пять занятий у нас с вами это все получится. А, хорошо, хороших вам двух недель предстоящих, найти какие-то свои интересные инсайты и поищите, проанализируйте, расхитите ли денег Можете для себя сделать вызов, сумму, которую вы потратили для оплаты за данное обучение, сберите у ваших расхитителей, чтобы она к вам вернулась. Спасибо вам большое, сейчас сделаю рассылочку, рада была со всеми увидеться, в следующий раз мы с вами работаем 10 декабря. Все, всего доброго, пока-пока, девочки.